Как бы запланированное время, час. Я сейчас проверю, как благополучно мы вышли в наш замечательный YouTube И мы уже в Ютубі. И 18-та година, рівно, и мы можем начать нашу встречу, нашу довгоочековану встречу. Я рада сьогодні вітати наших слушателей в нашему традиционному по і и середах проекте «Як Ви». Проекті лайфтоків живих бесід, як який ми почали під цією кодовою назви як ви, і вона не втрачає своєї актуальності вже місяць. Наже більше 10 випусків, і мы сьогодні зустрічаємося з особливою гостею з Анною Адом, членкиною управління і директоркой з управління персоналом до побуту Ферекспо. Загальна численность этого промышленного объекта становить 10 тысяч осіб. Анна працюет с этими 10 тысячами осіб и имеет больше 25 лет профессионального опыта, из них близко 15 лет опыта управления функцией HR у великих в великих промышленных предприятиях в Украине и за кордоном. Кроме того, мы знаем Анну як как человек, которая с определенной удерживленностью занимается освитою, самоосвитою и своих подлеглых, делает это... Действительно, с любовью, с натхненням я членом ИНСИА, Телемная Ассоциейшн, в мило а не дозволено нам эту информацию озвучить, в мило материнство, є активным волонтером Та реалізує ряд власних проектов з благодійності и навчання. Мы сегодня поставим Анне 7 ключевых вопросов, как всегда у наших слушателей есть возможность поставить свои вопросы в чате нашего ютуба. Пожалуйста, запитайте, у, у не такая экспертиза, и нею сегодня у вас есть счастье, есть возможность користиться, задать вопросы стосовно особой деятельности, HR деятельности. И вообще, когда мы приглашали Анну, у меня появилась такая така думка, вообще у человека, кроме таких профессиональных професійних. Кажут ученые, кажуть, философы, кажуть, в общем, эксперты знания, должно быть 30% еще таких дополнительных знаний, которые совсем не относятся, возможно, до профессиональной деятельности. Так, кажется, у них не есть хард скелами. Но 30% такой дополнительного образования они иногда делают все с этим. Людини, особи, персоналі. И вот я хочу сказать Ане, что що... Аня самая такая особа, потому что это одна из первых экспертов с People Management, яка впровадила, не просто познайомила, а впровадила даже такий феномен, как D&I, Diversity and Inclusion, и сделала это на найвищем уровне, потому что действительно получила практичные результаты. То есть, произошло переосмисление и произошел від, тот самый профит профессиональный, ценности на уровне усведомления и на уровне даже профитов на самом предприятии. Поэтому, Аня, великий респект. Я очень благодарю, что вы сегодня приедалися. Мы на ТИЗ, Ане, ты ти приєдналися сегодня до нашей зустрічі. Ну и наша сімка питания. Я думаю, что будет доречно привітатися за аудиторией. Ну и мы стартуем с нашими питаниями. Добрый день. Я очень за это, запрошення, приглашение. Буду сполковаться пока еще российской мовы, але с кожним днем моя мова досканаливается, и я маю надеюсь, что когда-нибудь я буду спілкуватися выключно украинской мовы. И дуже дякую Лана, це очень важный проект, и э, спасибо, что вы закликали меня до участи в нем. Аня, дякую. Мы же вас любимо за эту белорусскую мову. А, так, так, так. Это, звичайно, ну, це честно звучить, говорить на частіше и, ну, скажем, это действительно еще один такой пункт, еще одна метрика, за яким мы вам респектуємо. Аня, перше питання, воно, скажем, з того контенту, який я прочитала в вашем аккаунте, очень часто в твоем аккаунте, очень часто читаю, потому что там є корисна информация, яка стосується, ну, посреднього власного налаштування. Коли я бачу твоє фото так у гарному вигляді, з посмішкою и правильним таким корисним меседжем, я розумію. И що... вот я прочитала про манту, мантру двох тижнів. Можно трошки, скажем так, детальніше, что это за мантра? Смотри, когда у нас началась война, то очень многие люди, они упали в «здесь и сейчас». С одной стороны, это очень сильная история, когда человек понимает, что с ним происходит, и может управлять своими там, эмоциями, либо положением и так далее. С другой стороны, если ты управляешь достаточно большим коллективом людей, и твоя задача, чтобы люди не растерялись, не разбежались, им нужно дать какой-то горизонт планирования. Что-то, где ты можешь точно сказать. Я знаю, что за эти две недели та статистика, которая существует, она позволит увидеть тренд и приготовиться к следующему этапу. Ну и каждый раз, когда я для себя и для своих коллег произношу, я всегда говорю, через две недели будет лучше, проще, понятнее, эффективнее. Мы научимся, мы подготовимся, мы можем знать это, мы можем узнать это. Ну и все будет Украина это как бы определенный рейтмотив. Почему это важно? Две недели задают ритм планирования. Любой ритм планирования – это такая организационная рутина, которая выстраивает скелет твоей деятельности как внутри организации, так и, по сути дела, твоей личной жизни. И когда вот эта рутина присутствует, она убирает первый пласт такого внутреннего стресса, который люди испытали, когда это все началось. Потому что Настолько это было, ну, скажем, фантастично, да, в это никто не верил, никто это не хотел верить, даже те, которые там подозревали, и их сразу выбило из привычного ритма жизни. Поэтому две недели они четко показывают, что происходит, и ты можешь подготовить себя и свою команду к очередным испытаниям, либо прорывом, тут уже… Бывает по -разному. Ну, бывает и меч этих двух феноменів. Аня, ну и таки, это первое питання Было своередным містком до питання про Так В беседе с Ренатой Дельпорте мы говорили про то, что сейчас у нас ну, 40 уникальных таких, военных опытов в Украине. А я хочу запитати, як в експерта, який саме працює з людьми, які працює з людським капіталом в умовах екстремальної невизначеності, який досвід вже є набутий, Так а я знаю, mm -hmm. що у тебе є особливий досвід, і можливо від яких дуже впливових, дуже цінних, дуже ефективних речей, які впливали ефективно на у мирний час, які зараз не спрацьовують, і від яких треба все-таки розучуватися і відмовлятися. Угу. Знаешь, Лан, мне, наверное, повезло, хотя многие скажут, что и не повезло, но я почти по всей своей вот карьере была кризис-менеджером и попадала в самые непонятные, непредсказуемые ситуации, как то было в 2014 году в Донецке, когда произошла первая наша война и когда нам пришлось вывести более 3,5 тысяч людей. Перебазировать производство и а, устроить этих людей, устроить их быт и так далее. А, это был Казахстан, где были финансово-промышленные преступные группировки, с которыми приходилось работать и приходилось понимать глубину опасности ситуации внутри и снаружи для бизнеса. Поэтому, скажем так... А, я и моя команда были готовы. То есть мы начали подготовку наших планов еще, наверное, в декабре, как только начались движения вокруг границы, как только в Беларуси начали происходить учения. Поскольку я сама гражданка Беларуси, у меня очень много контактов с Беларусью, я получала достаточно четкую информацию, кто заходит, как заходит. И было очевидно, что вероятность военного конфликта, она очень высокая. Поэтому сразу мы готовились ко всему. Мы готовились к тому, как будет работать производство, как будет работать в лимите ресурсов, энергоресурсов, запчастей, людей, потому что люди пойдут на фронт, люди будут убегать, и мы это прекрасно осознавали. Что делать с беженцами, которые обязательно появятся? Каким образом менять свою производственную логистику? Потому что появятся комендантские часы, надо будет менять свое производство, а мы непрерывный процесс. Единственное, чего мы как бы не, не поняли, это как работать в момент, когда у тебя будет сирена. Да? Это был совершенно новый опыт. И понятно, что чем ближе к нам фронт, тем чаще это происходит. И это совершенно другой уже подход к организации людей, и беседа, коммуникации с людьми, которых ты просишь работать в непрерывном производстве, когда а, идет сигнал тревоги. Да, но а, донецкий опыт показал одну простую вещь: да? это то, что можно решить любую ситуацию, если ты к ней подойдешь, как к задаче. не как к эмоции. Эмоция это то, что ты не можешь себе позволить на этапе планирования, выработки решений, целеполагания, реализации. И здесь важно понимать, что чем продумай не твой сценарий, чем ты глубже и собираешь людей, свою команду, например, сколько должно быть бомбоубежищ, что должно находиться внутри, а как, а, есть ли какая-то инструкция, как люди должны дома а, обеспечивать свою безопасность, да, например, стоит ли мыть голову на ночь, да, или нет, потому что все тревоги в основном были по ночам, это же была еще зима, холодно, люди уходили в подвалы, а, простужались и так далее, что делать с ковидом, который никуда не делся и который до Добавляет, например, абсентеизма. Нужно ли сохранять эти вот как бы, карантинные вещи, или их надо менять. То есть все эти детали, если ты их продумываешь сначала виртуально, проще, гораздо проще сталкиваться с этим в реальности, потому что в реальности получается, что ты корректируешь действия. То есть ты не действуешь хаотично, ты идешь по своему продуманному варианту. Это помогает, это сильно помогает. Вот. И а, второе, это, конечно, надо… Вот что показывает кризис очень четко, есть у тебя команда или нет ее. Вот есть ли люди, которые могут действовать самостоятельно, которые вполне уже готовы организовываться, и они являются твоими партнерами, а не просто твоими подчиненными… Вот это прям четкая история. И я очень рада, что я всегда своих людей воспитывала и вкладывалась в них, и развивала их как абсолютно самостоятельных, независимых единиц. Не будет она, адом, ничего не произойдет в коллективе, они будут продолжать работать так, как надо работать. Потому что они принимают решения сами. Мое присутствие – это как, знаете, такая э, собирательная история, то есть я их собираю в единую точку, и мы продумаем вместе, куда мы идем дальше. Вот это как бы один из самых главных, наверное, вещей по отношению к своей команде, которые я рада, что удалось сделать. Вот. Аня, питание вопрос. А, стосовно кризового менеджмента будет трохи попереду. А я хочу зараз сказать, что у нас было несколько бесед за психологами, которые безпосередньо работают зараз с командами, с командами компаний из разных индустрий, и все висловлюють ну, таку думку, что все команды шли за алгоритмом адаптации до неминучого. так, то есть эти пять кроков Кьюблерос мы робили, как в час ковіду, так и зараз мы их пережили. Так кто кажет, что протягом 20-21 дня мы набываемо привычки, да? Через 42 дня в нас начинает работать по другому мозг, мы адаптируемся, то есть 42 дня это такой термин заживления любого органа. И, снова же, психологи говорят, что нужно оперировать лидерам цими моментами, психологичными, нейропсихологичными, так? Потому что физика, тіла это тоже очень важлива річ. если ты работаешь с людьми. Тоже психологи кажуть трошечки таки розгалужений будет, такі розлогие питання. Кажуть, что треба лидерам обовязково демонстрировать людям спочатку співчуття. На этом же уровне треба... Людям транслювати бачення того, что происходит. То есть, чтобы заспокоить людей, треба показать, что лидер видит то, что будет происходить. Мантра двух недель. И третий момент, третий такий кит, это честность. Честность, которую нужно выявлять людині. Я не дарма визначила 21 день 42 дни, потому что мы уже даже за этот периметр терминов. Мы уже 66 день существуем в этой страшной парадигме экстремальной невизначенности. И я хочу сказать, что этот формат думать про людей, турбуваться, так? мені здається, що что люди уже начали сами турбуваться про себя, да? Мы прошли цей период. Думать про бачення того, что будет, очень важливе и честность з людьми. Честность іноді, вважають навіть корисним виявляти без певної емпатії, так? Тому що дорослі люди люди адаптувалися и, якщо ситуація в компанії за ці 66 днів стану погіршилося, так, стало відомо, що компанія вже скажем так, скористалася всеми, возможными своими ресурсами, то цю честность треба виявляти без эмпатии. Як кризовый менеджмент, Аню, как бы ти порадила лидеру на цих китах триматися, да, как на табуреце с тремя нижками? Знаешь, я думаю, что если мы говорим именно об организации работы с командами, то это немножко не совсем так, потому что вот эта модель, она больше подходит как к модели между психологом да, и его клиентом. Но лидер не является психологом своей команды абсолютно. И вопрос в чем? Первое, да, это то, что да, действительно есть честность, но честность, она делится на две категории. Когда ты честно говоришь, что ты чувствуешь, и когда ты честно признаешься, что ты знаешь и как ты планируешь поступить. Потому что в этом обычно самый большой зазор. Да? Например, очень многие пытаются, руководители, я встречала это в своей практике, и мне приходилось их корректировать, они начинают давать прогнозы, какие-то картинки мира, да? говорить о том, что они знают что-то больше, чем знают люди. Но это все неправда. Вот как бы... Честность, да, очень важно, это оперировать ровно теми знаниями и понятиями, не придумывая, не привнося чего-то дополнительного в описание действительности, чем те факты, которые ты точно знаешь. Например, ты точно знаешь, что происходит с твоей логистикой, ты точно знаешь, что происходит с твоим фондом оплаты труда, ты точно понимаешь, какая будет загрузка в этом месяце, в следующем месяце. Вот эту честность и можно преподносить. Но здесь очень важен формат «как». Потому что честность она иногда убивает и она иногда рушит организации, потому что не все готовы твою честность принять. Поэтому вопрос, какую долю информации ты готов отдать, кому и как ты ее каскадируешь дальше. Например, когда началась война, мы с руководителями прошлись по ну самым большим крупным цехам, а потом мы доходили до таких маленьких цехов, чтобы с людьми общаться напрямую и не просто им рассказывать, что мы знаем, что мы к чему-то готовимся, да, какие мы сделали шаги, чтобы укрепить нашу организацию. Но мы и к тому же задавали им вопросы, говоря, ребята, мы сами никогда не работали в такой ситуации. Мы будем учиться вместе с вами выходить из этой ситуации победителями. И если у вас есть какие-то вопросы, предложения, говорите. И все, что мы вам сейчас говорим, например, как мы организуем работу, как мы будем оплачивать вам заработную плату, это все может меняться, исходя из ситуации. Единственное, что мы вам гарантируем 100%, мы вам обязательно об этом сообщим заранее. То есть это не будет, как, знаете, если у вас отправили на две трети, это на 0 одну ставку, это вы узнали сегодня. Да, там, такого не будет. Это честность, которая базируется на том, что ты чуешь, говоришь? Я не знаю, что будет завтра, но я точно тебе скажу, как только я буду понимать это, и если я меняю свои какие-то принципы работы. А Второй момент очень важный. Это может быть даже не столько про эмпатию, сколько видеть за всеми условностями то, что сейчас происходит, человека и его личность. Вот. Я очень ценю твои слова, которые ты говоришь, что важен контекст и важна личность ее ценности. Вот это вот действительно очень важно. Потому что сейчас очень многие из-за того, что сильно болит, да, очень много происходит такого, мозг отказывается воспринимать и очень негативные эмоции... Мы стали очень резки, агрессивны, мы не готовы мириться с инаковостью, мы не готовы а, допускать какую-то иную точку зрения. Да. У нас очень много пошло дискриминационных вещей. Мне, как человеку, который, знаете, является адептом ДИНА, это очень тяжело внутри переживать, потому что я вижу, как мы сами закрываем друг другу возможность да, проявить себя, говоря, нет, ты а, белорус, значит, тебе надо там, самоубийца, да, или там... У тебя есть родители, которые живут в России, значит, ты как бы там предатель и так далее. Это все очень жестко, это очень тяжело, и это создает определенные символы, за которыми пропадает личность как ценность. И вот очень важно лидерам научить свою команду и самому придерживаться вот этих вот реальных вещей. То есть не идти на откуп символизму, а идти конкретно к конкретной сердцевине человека. Это гораздо круче, чем эмпатия. Возможно, ты не готов этого человека понять, но ты готов его увидеть. И здесь уже строится там, эффективная коммуникация, потому что люди разные, и люди по-разному относились к тому, что происходит. Сейчас гораздо больше информации, гораздо больше понимания проще стало. Проще. Я думаю, что через какое-то время мы научимся и с этим работать. Но пока я, вот мой личный инструмент, это такое, знаете, тоже правило трех минут молчания. То есть, если я когда ну, сталкиваюсь с какой-то очень серьезной, яркой эмоциональной реакцией, которая делает мне также больно, и мне хочется что-то высказать в ответ, я молчу на три минуты. И за эти три минуты я анализирую несколько раз, зачем это надо делать, что это даст мне, что это даст человеку, который высказал, и как это вообще изменит мир к лучшему. Если я понимаю, что нет, я предпочитаю промолчать. Сейчас не время говорить, сильно больно. Это, знаете, это как примерно такая же ситуация, как врач, ампутируя руку или ногу, спрашивает пациента, а вам какую музыку поставить так ему болит, он не про это, понимаете. То есть сейчас, да, это не, это, это не время, не то время. И эмпатия должна быть немножко другая, не просто сопереживание человеку, а видеть человека, видеть его настоящие потребности и действовать конкретно вот к этим потребностям. Это, кстати, очень четко видно по отношению к беженцам, да, потому что мы закрыли личность беженца вот этим символическим словом «беженец» или «переселенец». Но они не беженцы, они не переселенцы, они граждане Украины, они профессионалы, они люди, у которых был свой быт, свой достаток и прочее. Сейчас они оказались в какой-то тяжелой ситуации. Не надо с ними общаться, как с беженцами. Это то же самое, как люди как люди с инвалидностью, да, и начинают общаться не как с людьми с инвалидностью, а как инвалиды. Нету инвалидов. Есть люди с ограниченными какими-то возможностями, связанными с физикой, с физиологией или еще с чем-то. Но при этом они не перестают быть личностью. Так что здесь так. Аня, я дякую, звичайно, за ци лайфхаки, за три хвилини мовчанья и за дуже хороший меседж. Я думаю, что его подхопляют. Наши слухачи про то, что вы с корреспондентами звертались до людей и говорили про то, что у вас нет опыта, і и вы будете набывать этот досвід разом, чтобы перемогти. Я думаю, что эту фразу, эту метафору можно взять с можна взяти собой, потому что она надолго и она очень сильная, она очень честная, она очень ведерта. В, в ней есть эмпатия нового, новое в неї в ней есть ответственность. Если мы заговорили про беженцев, можно ось задать еще вопрос, можливо, певну пораду, тому потому что нас слушают люди, которые сейчас перебывают имчасовой в Польше, в Словакии, в Чехии, в Немецкии. Как им сегодня, якщо если это, конечно, специалисты, если это менеджеры, люди, которые имели тут в Украине определенный уровень репутацию, как им, по-первых, ставиться до собственной ну таке слово, вибачте за его життя монетизацию, так, там на заходе, тому що хтось уже думает про повернення, а хтось думает там залишитися еще на месяц-два, на, на певний такий продовженный, пролонгованный термин. Как людям себе монетизировать, как жёнкам, ну, звичайно, что жінки с детьми там залишились, как им продемонструвати свою конкурентную перевагу, возможно, Під час рекрутингу, під час uh, пропозиції своїх вмінь, своих скиллів? Uh, вы знаете, я думаю, что мы можем вот этот момент разделить сейчас на две вещи, да? что для меня очень важно. Когда люди уехали за рубеж, они сделали достаточно большой uh, вклад в нашу победу, потому что они сняли вот этот объем работы по поддержке беженцев, которого полно Украина. И поэтому им большое спасибо. И что самое важное, наверное, для них, это просто понимать социальную инфраструктуру той страны, где она находится, потому что социальная служба, социальная политика разных стран, она отличается, но она есть практически везде. И везде существует достаточно развитая система интеграции людей в общество, если они захотели в него интегрироваться. Конечно, это будет очень болезненная история и есть изменения социального статуса, есть изменения привычек, комфорта, типа поведения, общения. Но если человек принял решение интегрироваться, это лучше и проще сделать через официальную структуру, службу социального сервиса и так далее. Но вот что меня сейчас сильно беспокоит, и мы с нашими, с моими партнерами, моими друзьями, моими коллегами, думаем и хотим в ближайшее время реализовать, а что делать с нашими беженцами, которые не выехали, а остались, то есть они перемещенные по территории Украины. И вот здесь возникает ситуация. Я приведу пример нашего города. Да? У нас по статистике 50 тысяч жителей с ближайшими районами. Ну, мы все понимаем, что, наверное, реальная статистика – это порядка 40 тысяч человек всего города. И 5 тысяч беженцев, которые приехали с разных городов Украины. Это и Гастомили, и Ирпени, это Мариуполь, это Харьков, это Изюм, это Северодонецк и так далее. И вот эти люди, да, они где-то ну, на процентов 90 имеют те профессии, которые совершенно не нужны в этом маленьком городе на сегодняшний день. И при этом мы понимаем, что это 60% из них останутся, потому что им некуда возвращаться. Возникает вопрос, а что делать? Очень много да, женщин с детьми, очень много пожилых людей. Есть и мужчины, но которые не могут работать на технических специальностях. Мы для себя как бы разделили эту проблему на две вещи. Первое – это запуск нашего учебного центра для того, чтобы готовить людей по техническим специальностям, потому что я четко знаю, что когда Украина начнет восстанавливаться, а это будет в ближайшее время, потребуются электрики, слесари, все, что связано со строительством, что что связано с инфраструктурой и так далее. К сожалению, таких людей у нас очень мало, особенно с высокой квалификацией. Второй момент. Но не все готовы, не все могут. А да? что делать? И а, мы... Поймали такую мысль, я давно ее продвигаю, говоря о том, что профессия на сегодняшний день, она в самом деле исчезла. Ну, Нет профессии. Есть определенный набор компетенций, навыков, которые позволяют человеку успешно работать. Будь то такая тяжелая промышленность, как у нас, будь то любая другая функциональная деятельность. И вот мы поймали эту историю, да, что функция, навыки, знания и самозанятость. То есть это должно быть базово то, что мы можем сделать. Но так как в Украине рынка для самозанятости ну, в ближайшее время не будет большого, надо подумать, как принести в Украину этот рынок. И у нас есть такая возможность. Ну, например, все знают такой сервис, как Амазон. Да? В Амазоне заняты миллионы людей. Существуют целые команды сервисной поддержки любого продвижения продукта, где люди работают из разных точек мира. Просто мы никогда не сталкивались с такими вещами, никогда об этом не думали, но удаленной работы достаточно можно, много, научиться ей можно, овладеть этими навыками вполне, это не нужно быть там семи пядей во лбу, это возможность повышения нашей вовлеченности наших людей и получения ими дохода. Хорошо, что к нам пришел PayPal, это снимает огромную проблему в оплате за подобную работу. И теперь дело за тем, чтобы определить такие виды работ, определить, как обучать людей и как их интегрировать в международную экономику. И это вопрос номер один. Но я думаю, что это и будет работать и с нашими украинцами, которые выехали за рубеж и не могли пока себе найти там какого-то места определенного. Ну и второй момент, очень важный, государство должно разработать политику, как возвращать людей обратно, потому что э, выехали в основном женщины с детьми, я почти на 100% уверена, что Европа вцепится в них, потому что это очень крутой ресурс, который останется и будет работать на благосостояние Европы, и поэтому нам надо разработать и предложить, зачем? им возвращаться обратно, при каких условиях, на какие а, проекты и так далее. Вот, вот это тоже это очень важно. Да, я сходна, потому что у меня и родители, и есть знакомые, которые уже попали в Німеччину, в Голландию. Сначала их принимали как беженцев, потом люди оговталися, они начали ходить на спевбесяди, начали пропоновать себя, у комьюнити, и поступово Европа понимает, каких экспертов, особенно у диджателе, особенно в IT, они могут набути. и я сгодна, что они будут триматься этих людей, особенно тех, кто владеет еще іноземними мовами и інтегруються достаточно легко, это такой людский капитал. Ну и не будем еще и, скажем так, скидать с шалек те, что это и певний такой демографический, великий Подарунок Європі. Я думаю, що Европа цим подарунком теж спробує скористатися по максимуму. 100%. Якщо ми вже торкнулися теми навчання, я хочу задати питання, яке у нас намагалося бути, планувалося бути останнім стосовно інвестування компанії у навчання так, у навчання персоналу. Можливо, воно не, не на часі, можливо, воно навіть прозвучить зараз трошечки ну таким фантастичним, але я все таки його хочу задати, тому що крім професійних навичок так є ще дійсно новий скіл- це вміння працювати вміння бути ефективним в умовах стресса, так в умовах кризи екстремальної кризи і тресу чи є зараз необхідність чи є зараз можливо от такая... така до, до, до, до долученість компаній у планах да, у такому нашому досить зрозумілому форматі косткатингу, да, чи є доцільність вкладати, инвестувати у навчання людей? Ну, я могу сказать, что именно сейчас то время, когда надо в это вкладываться. Именно в обучении и, обучении и хардам, и софтам я могу сказать, что мы где-то недели три тому назад возобновили все свои обучающие проекты без исключения и школу мастеров, и школу развития наших менеджеров. И мы не останавливаем ни на один день наши проекты по велбингу обучение осознанности, работа со стрессами, с конфликтами, линию работы психологов, потому что именно сейчас формируется не просто запрос, а осознанный запрос на это все. Это раз. А во-вторых, смотрите, если компания рассчитывает работать в стране не один год, а дай Боже, там, десятилетие, то... А закрыв сейчас обучающие программы, которые развивают тех людей, которые остались, она просто себе закрывает будущее, потому что никто ждать, пока мы закончим войну и начнем потом развиваться, не будет. Я могу сказать четко, когда ты видишь, как работают твои конкуренты на рынке и какие они предлагают там истории по кастам, по видам сервиса и так далее, ты не можешь стоять и говорить, ребята, у ну, меня извиняет моя ситуация, этого никто слушать не будет, ну как, вернее, послушают, улыбнутся и пойдут к конкурентам. Поэтому сейчас нельзя останавливать такие стратегические проекты. Их можно реализовывать по-разному. Возможно, не так, как это планировалось раньше с привлечением, там, например, каких-то крутых компаний и так далее, но их надо реализовывать. Скажу больше, надо обращаться к международным организациям, таким как «Инсеат», Манчестерский, Лондонская школа экономики, и делать с ними социальные проекты, привлекая их спикеров для того, чтобы они участвовали в онлайн-обучении. И это огромный ресурс, который сейчас для Украины открыт, им надо пользоваться, это нужно делать, нужно быть настойчивым. И я хочу сказать, что мы сейчас тоже этим занимаемся, и я думаю, что результат будет очень хороший. И мы будем делать открытое обучение не только для наших сотрудников, но и для всей Украины, потому что это очень важно. Мы сейчас должны это сделать, мы должны запастись этими знаниями и быть готовым к тому, которое наша страна будет делать в ближайшее будущее. Так що да, згодна так, це наш фронт. І я хочу сказати: ну скажімо, я пишаюся керівниками людьми, які працюють безпосередньо з хіму ресурс в Україні, тому що ми були спочатку здивовані, а потім ми дійсно пережили ну таке відчуття дійсно такої гордості, тому що ми отримали навіть замовлення і питання. А коли ми почнемо наші конференції з people management, а коли ми почнемо розмову і будемо залучати людей наші вен вензы емоційного інтелекту. А коли у нас буде бізнес форум. И когда мы начали не просто отримувати питання, а даже і и мы получили даже на на з с компанії компании поводить себя эффективно в кризовых условиях, мы що что это желание и понимание так понимание того, что конкурентную перевагу нужно держать в тонусе всегда, даже в наших экстремальных условиях, но мы получили новое відчуття пошани и респекту до украинского бизнеса. Аня, ну и ось нарешті питання до вас, как до, до кризового менеджера, все-таки. Действительно, я знаю за твоей профессиональной биографией, что ты перманентно, кризовый менеджер и занимаешься сложными вопросами у сложных индустриях, у сложных підприємствах, саме кризовым менеджментом. А чем он отличается? и как это быть кризовым, кризовим менеджером, сейчас в этих условиях? Возможно, есть определенные методы, есть определенные инструменты, есть определенные профессиональные секреты. Поделитесь, пожалуйста. Uh, ну, uh, первое – это сама структура команды и uh, стиль управления. Да. Как я сказала, uh, у uh, кризисного менеджера не может быть слабых людей под ним. Они должны быть достаточно самостоятельными, независимыми uh, в своей деятельности, иначе ты не можешь охватить и контролировать все. И в этом плане, конечно, любой кризис-менеджер собирает в себе очень сильную команду. Это первое. Второй это тип деятельности он по типу зонтика, да: Я курирую своих 14 людей. Эти 14 человек курируют в такой же модели своих людей внизу. Это создает определенную волну и ä, правильности постановки задач, и реализации контроля результатов, как этой задачи реализовываются. Потому что один человек в кризисе не в состоянии контролировать все, а контролировать приходится очень многое. А, вот, потому что от неточности твоих исполнений решения зависит уже не только как бы, там, да, производственная эффективность, а иногда и жизнь людей. Например, когда там происходит определение, как людей вывести, например, из Харькова, забрать их, эвакуировать а, в горешние плавни, то тут нельзя просто сказать: ну, не, ребята, давайте, эвакуируйте кого-то, да, то есть должна быть четкая линия, как это происходит. Должен быть человек, который прекрасно понимает, отвечает за всю эту линию, знает, кому звонить, как собирать, потому что это все новый же опыт, да, но он требует очень четких координаций, четких команд и четкого выполнения. Но при этом самостоятельно, потому что параллельно, когда тут происходит эвакуация, у тебя происходит другая история, связанная с тем, например, а как удержать людей, чтобы они не уехали из города, испугавшись того, что придвигается фронт. Да? Вот. Второй момент – это то, что ну, сейчас это уже меньше востребовано, но если кто-то еще не пробовал, я это предлагаю попробовать. Это два типа коммуникации своей командой. Первое, особенно когда напряжение у людей растет и они, им страшно, непонятно и прочее, надо обязательно проводить неформальные встречи. Вот у нас каждый день практически были вечерние посиделки, они так и назывались, в гугле где-то в 8 вечера, куда приходил каждый желающий, кто хотел. И мы просто разговаривали о том, что мы чувствуем сегодня, как прошел этот день, с чем мы столкнулись, какие у тебя есть эмоции, какие опасения. И это все происходило на одном уровне. То есть не было там подчиненные, руководителей, есть просто условный лидер, который моделирует эту встречу, да, и люди, которые высказываются, то, что они хотят. Потом люди стали сами там формироваться. Я, например, реже стала заходить, потому что у них уже своя какая-то выработалась история общения. Но это позволяло как раз-таки снять вот то, что вначале говорили, да, вот эту внутреннюю боль, неопределенность, страх и тому подобное. Но как только у тебя прошла вот эта история, это обычно где-то 2-3 недели, надо переводить, возвращать в формат уже операционных встреч, и они опять-таки должны быть ежедневными. Возможно, не всегда на них надо обсуждать какие-то задачи. Но ты всегда должна задать вопрос своим коллегам, а что у вас есть срочного для обсуждения, а какие у вас сейчас вот боли, потому что скорость принятия решений и темп принимаемых задач, он очень большой в кризисе. Если в обычной жизни ты можешь 3-4 дня думать над ту или иной задачи, то сегодня ты должен принимать решения прямо здесь и сейчас. Поэтому это, как бы, этот ежедневный ритм задает возможность как бы, больше успевать и не запускать какие-то процессы. Yeah. Ань, дякую. Дякую знов за структурованість так у відповіді, і таку влучність, як дійсно ці поради можна використовувати як методи і інструменти. Ми знову же з наших лайфтоків отримали таку дуже цікаву інформацію про те, що сьогодні у лідера іноді і часто виникає така необхідність відчувати себе таким лідером без регалії. Особою, керівником, скажімо так, на, прик... на кшталт модератора дійсно. И, если я не помиляюся, то снова же, Рената Дельпорте, віцепрезидент с Human Resources Soft она вона говорила про те, що зараз керівнику треба, по-перше, вміти грати внутрішній таке Айкідос, внутрішнім зовнішнім клієнтом, і по друге, керівнику треба надавати компанії розуміння своїм людям розуміння, навіщо щось робити, навіщо, чому? доцельность выполнения того или иного завдания, а уже команда сама решает, что и как. Насколько эта думка близка тебе? Ну, она подтверждает то, что я говорила в начале, что у тебя члены команды должны быть самостоятельными. Но у них должна четко быть определена их сфера, вот их поле боя, скажем так, оно должно быть для них понятно. Это касается как и производственной деятельности. И это очень важно сделать, если вы, например, там зашли вместе со своей же командой в волонтерство. Потому что волонтерство ⁇ это отдельная история, очень болезненная, очень тяжелая для того, кто является волонтером. И если нет опыта работы там, то нужно очень четко сформулировать для своих сотрудников, что они найдут и что они потеряют, если они станут волонтерами. Вот. И опять-таки четко обозначить их поле ответственности. У нас, например, за каждым направлением волонтерской деятельности закреплен конкретно человек, который собирает всю информацию, организует всех остальных волонтеров. Например, там, помощь в ИСУ это отдельная история, это обороне, Помощь беженцам – отдельная история. Работа с сотрудниками, с их детьми и так далее – это третья история. Потому что ну, нам пришлось очень многие вещи сделать. Например, мы открыли детский центр непосредственно у нас. Люди боялись идти на работу, оставляя детей где-то там в городе, понимая, что каждые там полтора-три часа идет сирена. Мы сделали детский центр, значит, мог привести своего ребенка, если необходимо, ребенка сопровождали в бомбоубежище и сопровождают, да, и так далее. вот И а, тут очень... А, Понятная и понятная история, да, ты э, в этот момент в лидерстве, в волонтерстве, ты не являешься руководителем, ты не можешь требовать от человека быть э, волонтером, да? но ты можешь научить, показать как, и это чисто как божий опыт и э, какая-то внутренняя сила, наверное, которая у человека, который много лет был руководителем, настоящим руководителем, да, не просто посаженным на должность, она присутствует. Но если мы говорим о производстве, то в некоторых случаях кризис-менеджер всегда включает авторитаризм, потому что некоторые решения, они должны быть приняты, исполнены, и это вопрос ну, не для дискуссии. Некоторые решения, да, особенно это касается да, вопросов систем мотивации и так далее. И плюс того, как люди погружаются в волонтерство. Потому что, знаете, что я заметила, да, и чему я пытаюсь учить, как не надо делать, это не надо бросаться во все виды волонтерства. Надо к волонтерству подходить с точки зрения менеджмента. И те же самые 20% папаретто никто не отменял. И когда я вижу, когда крутые умы, да, там, классные психологи, прочее, начинают заниматься аля физическим трудом, я понимаю, что возможно их лично это успокаивает, но эффективность страдает, потому что нужно выбирать ту сферу, да, то поле боя, где ты будешь максимум необходим. Вот сейчас, например, да, вот даже если подумать, по мировому стандарту одного военного должны обеспечить 12 работающих людей, доход которых не менее чем в три раза превышает прожиточный минимум. Переносим это на Украину сейчас, понимая, что у нас очень большая идет поддержка со стороны Европы и Америки, но это же не бесконечная история. То есть мы должны выстраивать хребет нашей экономики и держать ее. И для этого мы должны свою мы свой профессионализм также направить. Вот тот проект по там, созданию самозанятости населения и тому подобное, это то, где мы можем круто поддержать нашу страну и помочь ей преодолеть вот этот... Страшный порог от, знаете, разрушенного рынка к выходу из этой ситуации. И я тоже настаиваю своим ребятам, что надо использовать свои навыки, свои мозги правильно. И волонтерство должно быть профессиональное в первую очередь. Ну, хотя и остальные виды тоже могут иметь место. Я выражаю велику подяку, велику шану всім волонтерам. Я знаю, что это дуже тяжкая работа, 24 на 7. дуже тяжка физично и, особливо, психологично. И велика дяка Аню, Тобі, что ты ще намагаєшся допомогти волонтерам бути професійними, залишатися в ресурсі, тому що від них дуже багато залежить у цій мережі. І якщо їх ще навчають бути професійними, то це просто дуже потрібний скил. На жаль і на щастя, я думаю, що цей скил нам буде дуже потрібний и в нашем профессиональном жизни после перемоги безусловно. Аня, у нас есть вопрос от Натальи Дороніної. Она спрашивает, как вы, безпосередньо в компании визначили главные приоритеты, потребы у учебнике. Потребы и запити от людей у учебнике сейчас. А, смотрите, мы э, разделяем три типа обучения. Это наш махардам. То есть сейчас мы прекрасно понимаем, что коэффициент подмены – это уже не работающий инструмент. Людей забирают в армию, людей забирают в ТРО, люди могут уехать. И очень важно, вот вся история, которая была про мультискиллс, мультипрофессионально, сейчас это очень важно. И мы очень высоко подняли эту планку. Что мы сделали? Во-первых, мы просмотрели самые наши рискованные профессии. Мы их, в принципе, знали, но мы еще раз посмотрели с учетом войны. Мы изменили формат обучения, то есть наша команда, мои ребята гениально проработали все эти программы, сократили их от там, шести месяцев до двух, полутора месяцев, сделали их более сжатыми, направленными на практику. Мы для себя проработали все изменения законодательства трудового, которые сейчас есть, и наметили пути в случае, если у нас уходит дефицитные профессии, что мы будем с этим делать как мы будем организовывать работу, и у нас есть четкий план, и понятное, и по сменам, и по количеству отработанных часов, и по инструменту совместительства и так далее. Все это важно как бы понять. И под это мы обучаем людей, то есть понимая, какой у нас будет ну, какой у нас будет разрыв в ресурсе, под это мы обучаем людей. Второе, что не менее важно, и мы не остановились, это управленческие программы. То есть от мастеров, которые являются просто базовым скелетом предприятия, без них вообще невозможно эффективно организовывать деятельность. Сейчас качество мастера как управленца, оно, вот, ну, оно невероятно стало важным. Если раньше оно было просто важно, сейчас оно невероятно важно, он должен уметь при ситуации лимита ресурсов Поддержать производство. Ну и третье обучение – это обучение нашим вот этим вот софтам вилбиновским, которые позволяют человеку быть в ресурсе. Например, я для себя составила ту карту вещей, которые меня восстанавливают, мое то, что я должна делать и мое табу, чего я не буду делать. И для меня это возможность сохранить свое здоровье. То есть мы же сейчас вот выпали из понимания себя, да, своего тела, своего здоровья, своего эмоционального состояния. Мы находимся в очень такой сжатой истории. Поэтому очень важно знать себя, знать, что тебя убивает и что тебя восстанавливает. От того, насколько ты в ресурсе, зависит ресурс твоей команды. Вплоть до того, чтобы понимать, какой тип таблетки выпить на ночь, чтобы спать и не мучиться кошмарами. Да? Все это четко надо понимать и для себя составлять, и учить этому своих окружающих. Вот. Спасибо, Аня, за четкость и, снова же, за этот важный наратив, важный месседж, знать, что тебя вбиває, так и что тебя відновлює. Аня, и вопрос, снова же, местком про коммуникации. Дуже много говорят про коммуникации и в мирный час сказали, что мы в этом состоянии такого фазового квантового перехода понимаем коммуникации как «hard skill» уже. И я сейчас, спілкуючись, понимаю, что коммуникации должны выйти на понимание того, что это химия, это певна химия. Особливо для лидера. И иногда, если лидер не имеет каких-то неимоверных, фантастических, хардовых скиллов, а у него есть софтовый скилл коммуникации, то он действительно может трансформировать человека, он может влиять на неї, потому что это певная химия. Когда человек от спілкування с таким лидером, разумным, харизматичным, иногда даже когнитивно-авантюрным, она змінюється на клетинном уровне. У меня теперь безусловно часть вопроса. Как комунікувати с людьми на разных уровнях, что в комунікаціях изменилось у внутрішніх, особливо та зовнішніх, и, возможно, чего не треба делать, что должно быть табойованим? и, возможно, Аня, ты сможешь перелічити ну, какие-то три-пять основных помилок в коммуникации, которые припускають, и которые действительно нужно купировать сейчас. Да. Ну вот первое, что очень важно, коммуникация на всех уровнях должна быть с одинаковыми мессенджами, и она не должна отличаться. Возможно, глубина раскрытия информации может быть разной между, например, руководителями и там, рабочими, но то, что она должна быть одинаковая абсолютно, это так, это первое. То есть нельзя сказать, что, ребята, мы вот руководство одним мессенджи говорим, да, а рабочий мы другой, ведь мы же и должны там, успокоить или еще что-то. Это не работает. Организация – это большая такая семья, да, или коммуналка, где в одной комнате чихнули, а в другой тебе сказали, будь здоров. Поэтому все равно надо это понимать и, ну, как бы, и, и, и не совершать эту ошибку, потому что тогда перестают верить. Вот если ты раз, различаешь месседжи по иерархии, тебе перестают верить. Это первое. Второе. Нужно различать два типа коммуникации. Первое это а пропаганда. То есть ты приходишь, людей зажигаешь, их во что-то вовлекаешь, но у тебя нет задачи получить от них никакой обратной связи. То есть ты пришел, влил, мы всех победим, мы самые крутые и так далее. Ушел, люди зарядились какой-то энергией, ну, и она какое-то время поддержала там ситуацию в коллективе. Да? Второй тип коммуникации, самый сложный – это открытые предложения. Когда ты приходишь и когда ты с людьми общаешься, то есть ты не вливаешь им информацию в голову, ты им задаешь вопросы и выслушиваешь их, и отвечаешь, и в ответе ты им даешь ту информацию, которую ты хотел донести или хотела донести. И вот это ну, самый важный блок коммуникации, который у нас очень не любят руководители. Почему? Потому что он требует... Ну, во-первых, управление эмоциями, потому что всегда вопросы задаются тяжелые, и надо быть готовым к ответу на эти вопросы. Во-вторых, у нас люди не любят чувствовать себя невладеющими информацией. То есть у нас есть такой, знаете, сакраментальный образ руководителя, который знает все, умеет все, и вообще вас туда поставили, потому что вы как бы должны вот это все нам организовать. Когда ты очеловечиваешь руководителя и спускаешь его вниз, да, на примерно тот же уровень, как и остальные сотрудники, многие руководители себя чувствуют дискомфорт сильный. То есть они понимают, что, они как бы, что статус их уже не охраняет. Нет вот этого да, ореола, что я руководитель, поэтому я всегда прав. Это сложная коммуникация, но она самая продуктивная. И вот когда мы ходили, например, в... Подразделения, мы не шли им давать как бы, да, какую-то идеологию, мы шли им давать нашу позицию, наши ценности, во что мы верим, что мы сможем сделать. И мы шли рассказать и приговорить с ними, а что можно еще сделать. Вот. Это тоже такой ну, важный момент. Особенно, я так думаю, в компаниях, где высокий уровень IQ сотрудников, и это поможет вам вовлечь их в решение ваших же проблем гораздо более эффективно, чем вы будете предлагать готовые модели. Как им работать, как им организовывать быт, быть ли на удаленке, быть ли в офисе, на удаленке где в Украине или за рубежом. Это вопрос вот такой для обсуждения. Ну, я думаю, что сейчас велика проблема таких червонных керівників в том, что они действительно, как ты, Аня, говоришь, «відерванность от від реальности», когда люди не получают правильный фидбэк, не получают даже негативную реакцию от людей, да, яким они надсилають эти, скажем так, настановы, пропозиции, открытые пропозиции, не получают фидбэк, опиняються «відерванными от від реальности», а это заважает принимать рішення А решения сейчас нужно принимать быстро. Да? Швидко, дуже швидко. Аня, у мене питання м, такого плану щодо людей, які зараз можливо, у вас немає таких на Ферекско, але можливо буде твоя порада людям, в яких є закриті проекти або відстроковані проекти, так і певна категорія людей, ну скажімо так, например, маркетинг, так департамент маркетингу. Залишаются сейчас не в авангарде, точно, в арьергарде десь. Их проекты відтерміновані, и эти люди чувствуют себя непотребными. То есть, хорошо, это, на счастье, в компании они остаются, их даже не отправляют в так называемый простой. Так, эти люди работают, но они сейчас ну, находятся... У такому стані добре, коли їх переорієнтували, але іноді вони знаходяться у такому стані нерозуміння, навіщо вони потрібні. Как працювати зараз, як комунікувати зараз з цими людьми, які зараз поки що не при ділі, але вони цінні кадри, але вони таланти в цій компанії. Ну, я могу сказать, что у нас, конечно, в этой ситуации немного проще, кроме тех очень крупных инвестиционных проектов, которые мы сейчас переформатировали, то есть они не закрыты, они просто изменили свою длительность, периодичность внедрения и так далее. Но вот я тебя слушаю, да, и честно, у меня аж такой внутренний опять порыв, мне бы три минуты помолчать, но, к сожалению, формат не предусматривает такой опции. Когда мы говорим о маркетинге, это сейчас одни из самых важных людей в компании. Особенно, если это компания-экспортер. Особенно, если мы работаем не только на внутренний, а вот как, например, ФРЭКСПО на внешний рынок. Почему? Сейчас самое важное – это удержать пул клиентов. Как я говорю, что клиентам было стыдно разорвать с нами контракты. Да? И их активность должна быть максимальной. То есть это то, что компания делает, это то, что от компании зависит. да. Это вся вот эта цепочка создания стоимости, создания благополучия для страны. От рабочего места, например, у нас на предприятии, до человека, который занят в социальной инфраструктуре, который обслуживает, условно говоря, Комбинаты питания, парикмахерские и так далее, и так далее. Вот если это не делать, не показывать всему миру, не, не связывать это с брендом компании, не показывать, каким образом а, происходит взаимодействие между бизнесом, обществом, там, армией и так далее, ну, я не знаю, мне кажется, что сейчас это самая главная роль. Она позволяет удержать долю рынка. Хотя бы даже если не то, что удержать, не потерять ее и заморозить в некотором случае на будущее, а то и даже увеличить эту долю рынка внешнего. Поэтому я считаю, что вопрос в подходе, опять-таки, компания видит себя на рынке Украины через пару лет или нет? Если не видят, то это понятно. Можно свернуть все стратегические проекты, можно уволить коммуникацию, можно уволить маркетинг, можно уволить обучение развитие и оставить только непосредственно производство. Все, эта замкнутая система, она не будет поддерживать бизнес через 3-4 года. А сейчас, когда мы еще четко понимаем, что и вопрос человеческих ресурсов будет очень острый, не только профессионалов, а вообще физических людей да, для работы, то ну, тут, тут совсем нельзя расслабляться. Тут наоборот, надо сейчас уже думать о будущем и простраивать свою стратегию на несколько лет вперед четко понимая, где ты будешь брать людей, чтобы они пришли и стали у станка. Их не будет при таком вот подходе, при отсутствии коммуникации вовне, в обществе, при взаимодействии с городскими властями, при взаимодействии с государством. Если ты стоишь в стороне от законопроектов, которые сейчас готовятся, это означает, что бизнес не видит себя в этой стране на долгосрочную перспективу. Так что так. Аня, у нас осталось ще буквально три хвилини твоя мантра на найближі два недели. чим ти можеш поділитися щоб люди теж перейняли надихнулися своєю і твоєю мантрою на наступні два тижні Ну я точно знаю что ситуация очень сильно улучшится через две недели И а ну, моя как бы внутренняя манна, я не знаю, насколько она подойдет всем, это что эти две недели следующие две недели мы должны остаться людьми. То есть если в нас есть внутренние какие-то качества, ценности, мы не должны потерять, хотя очень хочется иногда, но их нельзя терять, потому что потеря вот этого себя, как человека, да, как человека, который верит в лучшее, мы, наверное, потеряем свою страну. Дякую, Аня за этот за важливый меседж, про то, что за любым символизмом треба бачити людину. И у меня навіть з'явилася така думка, що DND, та амбасадорами чего цього этого феномена является пойти безпосередньо адептом этого напрямку. А в чому ДНД? Это в том, чтобы человек была эффективной и не переживала через свою инаковость, через свою різність. Что, мабуть, сегодня ДНД отримал еще и такий, певну певный присмак войны, то есть даже, если ты людина зараз сейчас, час в так войны, то ты все одно а, за этим символом маєш залишатися человеком. тебе тебе майуть бачити, як людину, сприймати як людину, И ми дійсно маємо розвивати цю внутрішню людину. Як не страшно про це думати, але війна надала нам таку можливість про це подумати і уникнути цієї розлюденості, так яку на жаль зараз переживає країна, яка колись була Нашим сусідам залишається, але ментально вже ні. Я дуже дякую, Аня, за цю беседу, за таку дуже глибоку беседу. Ми дійсно отримали багато таких інструментів, і я думаю, що нашій аудиторії буде їх дуже корисно перечитати. А ми після кожної бесіди в нашому проєкті лайфток, як ви, надсилаємо і даємо можливість подивитися відео ще раз, передивитися його і робимо певну вижимку з головних тез. Аня, я очень дякую, потому что наша беседа была глибокою, очень структурованная, и она была очень полезной, очень экспертной. Я очень дякую. И хочу еще раз сказать, что мы сегодня мали щастя почути, почути много секретов, лайфхаков, экспертных порад от Ани Адам, членки правління, директорки управления персоналом с побоев Ферекспо. справжнім кризовым менеджером, Аня, вы сегодня это довели. И я очень дякую, потому что много порад мы заберем Дуже дякую всіх, хто сьогодні приєднався до нашої зустрічі, до нашої бесіди. Будемо разом. Аню, ще раз дякую і слава дякую. Україні! Слава Україні і героям слава героям слава.